Всем привет дорогие друзья, на бирже UB доступен заработок USTEP, где купив один из уровней, вы будете получать определенное количество монет каждый день на свой баланс, который можно уже продать и получить прибыль. Например, купив уровень 3 за 100 долларов, за год вы заработаете более 1000 долларов, то есть вложенные средства увеличите в 10 раз. Каждый день вам на баланс будет падать 10 юст, ой, 20 USTEP. 10 было еще до вчерашнего дня. Доход увеличили в два раза. Значит, ежедневная прибыль 20 USTEP. По текущему курсу это 2,91 доллара. Со 100 долларов. Покупка уровней производится за монетой USDT. Это 1 к 1 доллару. Можете завести сюда рубли. И в разделе DEFI купить в паре USDT рубль нужный нам токен. В колонке доступно количество уровней, которые вы можете приобрести. То есть выложенные уровни на продажу очень быстро разбирают. Сумма инвестиций составляет уже более 2 миллионов долларов. Что неплохо. И еще один момент. Для получения токенов, помимо того, что вы его покупаете за определенное количество USDT, необходимо играть в DICE. 10 игр 2 раза в день. Обновляется таймер. Играем 10 игр. Вот здесь, в DICE. На минимальные суммы посмотрите, какие Ставки делают другие участники. Повторите. Ждем обнуление таймера. Происходит начисление на баланс. Таймер запускается повторно. Снова играем 10 дайсов. И ждем следующего начисления. Так два раза в сутки. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. На этом у меня все. Удачных вам выходных. Всем пока.